Так, проверяем камеру. Работает. С вами я, Макар, и сегодня я вам покажу, как установить моды и улучшить свои бабосики в игре. В игре под названием «Фарминг симулятор». Для начала нам надо открыть вообще «Фарминг симулятор», э, «Карьера» и создать какое-нибудь новое сохранение. Так, любое вообще, любое. да. Сегодня у меня миссия прохождения именно на этом сохранении, поэтому вот так. Так, ребят, нажимаем кнопку «Начать» и смотрим на наши деньги. Денег у нас всего лишь сейчас 12 ровно, 12 тысяч, но они у нас будут должны вообще по, по логике падать. Да? У нас есть такое поле здесь, здесь стоит комбайн, вот он. Вот, видите, деньги начали капать вниз. А, Няим игру, да? Идет сохранение материалов. Пожалуйста, не выключайте компьютер. Нажимаем выйти из игры, выходим. А, ищем My Games и Farming Simulator 2015. 2015, вы понимаете, да? И тут у нас Save Game 1, Save Game 2. Save Game 1 это уже готовый, а Save Game 2 – это уже сделанный. Заходим в Save Game 2, и вот это вторая папка – Carrier Save Game. Мы ее нажимаем правой кнопкой мыши и открываем с помощью блокнота. И вот так вот листаем, листаем, листаем, и на верхней строчке что-то должно быть написано. Ну, не что-то, а должно быть написано «Money». Так, так, вот, я нашел Мани. Мы с вами удаляем это все. Я сказал, ладно, короче, вот так вот удаляем. Главное, кавычки, ребята, мы не удаляем. Кавычки нельзя удалять. А -а -а -а -а -а. И записываем здесь, ну, давайте, миллион, 10 миллионов. Все, 10 миллионов записали. А давайте это на 500 поставим. <смех> так, закрываем папочку. Сохраняем обязательно. Она у нас здесь заменяется. Мы с вами закрываем вот эту папку. Открываем фарминг-симулятор. Главное не перепутать. Да. Лучше выучить сначала английский перед этим. Ну и вот, ребят, с первого хода мы уже видим, что у нас... 10 миллионов, ну, если вы не верите в это, то давайте я вам... Да, у меня сегодня первый день с камеры, поэтому я уже привык, когда записываю, там, глаза тереть или еще что-то. Это вошло в привычку. Так, ждем загрузочки. Она должна быть у вас недолгая. Если вы, конечно, туда модов не нагрузите 250 штук, ну тогда, ну подождете, может быть у вас даже и повылетает пару раз. Помню, как 12 машин сюда закачал и такой, гудбай. Я такой, а чё нельзя зайти? И он такой, ну ладно, на заходи. Я решил поприкалываться. Ну вот, ребят, как вы видите, у нас уже 9 миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто один. Чтобы вам доказать, что это настоящие деньги. А давайте купим грузовик. Вот, за 250 тысяч. Серый. Все. Идет закупка и забрать покупку можно. Так, давайте на тап-тап-тап. На тап. Так. И вот он наш красавец. Да, работает, катается, ездит. О, быстрей. Так, подождите, у меня вопрос. У меня в этом сохранении моды есть. Есть, конечно. Вот такие у меня Гелендвагены здесь есть. У меня здесь есть Шевролеты две. Ничего себе. Хочу его прям купить. Белый, давайте. Так. Подтверждаем. И давайте сдаем назад. Я просто хочу посмотреть, он реально такой крутой вообще с камер. А, нет. Ладно, ничего страшного. О, тихо, тихо, тихо. Припаркуемся сейчас. Ну вот, ребят, как вы видите, да, мод. Моды работают. А сейчас я вам покажу, как их вообще установить. В салоне, кстати, они тоже хорошо проделаны. Н не все, да. Иногда это бывает очень трудно сделать, да. Ну, короче... То есть, ну, вы видите, что он реально хорошо работает. Да. Мод. Все крутится у него. Только он чуть трудноватенько поворачивает. Поворотнички работают, аварички. Ну ладно, ребят, давайте я вам покажу, как установить. Значит, мы с вами выходим из игры. Выходим. А, загружаем хром. Так, и здесь мы с вами пишем сейчас. Да, все нормально. И здесь мы с вами пишем uh, World of Mods. Ссылочку я оставлю в описании. Там можно все найти. И здесь у меня сохранены моды для... Для BMG Drive, потому что я чаще их туда закачиваю. Uh, мы с вами парнем к симулятору выбираем вот здесь. Машины. Да? Закрыть. Стопэ! Ой, извиняюсь. Стопэ! Прикиньте! Тут только вчера было. Я вчера только скачал вот эти гелики. Вот, смотрите. Нет загрузки. ⁇ -мо ⁇ там снег упал. Как и смотреть, когда я скачал? Вот вчера. Что случилось? Что случилось? Давайте у вас попробуем. А, ну, все работает. Я сейчас... Я а Испугался? Опосрался. Так. Я не могу просто. Так, ладно. Давайте мы сами любую машину. Вообще выбирайте любую машину. Меня пугает то, что если я нажму фарминг-симулятор, просто фарминг-симулятор то тут какой-то монитор может осветиться. Типа, можно скачать мод, ну, объект монитора. Представляете? Тут есть такое, давайте посмотрим. Тракторы, комбайны. Ага. Ага. Угу. Так. Нет, тут... А, моды. Вот, смотрите, моды. Так, мне кажется, здесь он будет. Да, он здесь. Был. Интересная штучка. Давайте ее скачаем. Ну, если вы там мне не поверите, тогда... Ну ладно. Ну ладно. Ну смотрите, ребят, выбираем вообще любой автомобиль. Да. Выбираем там животные или еще что-то. Я выбираю машины. Нажимаем марка, если у вас тоже такая штука странная вылезла. И давайте выберем любую машину. М -м -м, Мэн Опель, Nissan. Давайте Nissan возьмем. Там у, они же тоже производят грузовики. Хочу грузовик. Что-то украинские номера стоят. А, это нет, это украинские номера. Так, а я смотрю, Nissan. Ладно. Так. Mazda, Opel. Mercedes Benz. Есть тут? да, есть, точно. Господи. Так, так, так, так, так. Вот он, Мерседес-Бенс. А и.. О, О, кстати, вот этот самый Гелинг Ваген. ты милашка моя. У меня такой, знаете, где был? У меня такой был в этой, как это, в Евротраке был такой мелочку такой о вот гель мерседес э, разбейников просто там нету разбойников да в этой игре <coughs> так ждем таймер так ребяточки ну что же у меня загрузилось значит да мы с вами э, нажимаем нажимаем туда где написано нажмите Uh, и вот у нас здесь отсвечивается эта штука uh, ну вот я в опере вообще не люблю скачивать игры потому что это неудобно так мы с вами значит uh, нажимаем показать этот файл в папке выходим из браузера и здесь мы с вами нажимаем uh, нет мы заходим в мои документы мои документы my games и как это его вот, там называют там фармитер. Он у меня просто перед глазами лежит. Так, смотрите. После того как мы с вами нажали показать в папке, и он у нас не показал. Открываем просто ее. Он у нас Осторожно. Папка открывается. Так, и здесь мы с вами выбираем. Я сбил систему. Четыре семь два пять. Так, 4725. 4725. Вот он. Открываем его, нажимаем 0,0 copy to mods. И вот это мы переносим с вами в папку mods. Проверяем, что он находится у нас именно здесь. И я еще хочу скачать вот этот странный мод, ребяточки. Так, хочу его реально скачать. Не знаю почему. Нажим... Выбираем моды и ищем этот супер супергипермонитор. Так, его тоже скачаю сейчас. Тут у нас реклама идет. Интересная. На самом деле она не интересная. Так, ждем таймер. Так. Таймер подходит к концу. Нажимаем. Нажимаем туда, где написано. Так, и еще, ребят, я хочу. Много хочу чего. Смотрю уже. Так, так, и карус, и карус. Вот он. И карус в трафике. Вот он. Выбираем. И ждем. 2-1. Все, нажимаем сюда для начала загрузки. Закрываем. Ой, нет, не закрываем. Нажим... Выбираем загрузки сейчас. Так, нет, мне нужна только одна загрузка. А, это вообще один XB. Так, у меня камера загораживает. Ой, как много всего. Так, можем уже закрывать World of Mods. Так, мы с вами показываем вот это в папке. И вот это в папке. А, ну, а тут одна папка. Так, Икарус. И... Ага, и там... Да, вот он. Открываем, значит, Икарус. Монитор обязательно Acer, да. У меня тоже Acer был. Потому что у меня сейчас... Целый телек. Вот такой вот интересный да? интересный такой мне большой да телек так. ну вот выбираем значит вот опять вот здесь раз два три четыре это что вообще такое ладно короче все нам нужно что нам нужна машина все мы перекинули, значит, давайте я попробую монитор. Вот, да, его можно в моды закинуть. Что? Короче, давайте просто попробуем закинуть вот монитор именно в нашу папку. Что меня это пугает. Потому что здесь можно, типа, смотрите, модс, и тут эта папка. А так-то стрёмно, на самом деле. Так, выбираем My Games, Farming Simulator, моды. И, наверное, сюда надо вот это закинуть. Давайте еще раз убедимся, что там ничего нету. Ну вот, видите? Ладно, давайте. Ну и давайте вот это попробуем. Так, все закрываем. Открываем My Summer Car. Да. My Summer car. Извиняюсь за звук. Сейчас подойду. Так, ребята. Мы нажимаем карьера, выбираем наше сохранение. И ждем с ждем Так. Вот так вот. Ждем загрузочки, ребята, игры. А вы обязательно напишите в комментариях. Вот как вы думаете, заработает монитор или нет? Или он не заработает? Мне вот интересно. И следующий ролик будет про Майнкрафт. Потому что я очень долго не играл вообще в Майнкрафт. И я очень долго не снимала в Майнкрафт. Да? Потому что вы скажете, что недавно у меня было снято видео про бункер. Это у меня, ребяточки, уже было снято. Так, значит, ребята, а мы с вами бежим. Нет, давайте мы сейчас просто на тап с вами тэпнемся туда, в гараж. В этот. Так. А, мы ж не захоронили тогда процесс. Ладно. Ух, страшно! Так, ну, слушайте, у меня появился, да, Mercedes-Benz. Мы его обязательно сейчас покупаем с вами. Да, но как я вижу монитор у меня не появился автомобилем. Да, монитор у меня, ребят, не появился, к сожалению, потому что, ну, наверное, так и должно быть, да? Наверное, же так и должно быть. Не, этот у меня уже есть. Ну, значит, давайте, ребят, попробуем наш вот этот вот новый Мерседес. Оу, ничего себе! Что с руками тут произошло? Оу. Дядя. <смех> Тебе надо, курачу. это ноги. А, это руки. Я думал, это ноги. Так, ладно, слушайте, гелик реально... Да, гелик. Мерс реально хороший. Только вот мне не нравится, какой он долгий. Оу! Его еще заносит люто. А! Тут поворотники отображаются внутри. Давайте проверим их снаружи. Круто, слушайте, реально, прикольно, прикольно, хороший гелик, только у него руль очень долго закручивается и его еще может занести. Вот о чем я сейчас и говорил. Но есть одна машина, которую не заносит, да? Значит, мод с монитором тает. Официально вам это заявляю. Он не работает. Может, я что-то неправильно сделал? А, Ой, я не то сделал. Так. Это тот, са это тот самый Шевролет, у которого руль плохой. Он долго крутится, но он мне так нравится. Я вчера на нем так развозился. Так, давайте вот сюда заворачиваем. Так, все. У него, если мы нажмем на цифру 3, то у нас включится режим самоскорости набираемости. Так, стопе, стоп. Так. О, какой хороший. Да, блин, надо отпускать. Отлично. Так, значит, ну что же, ребят, вы сейчас увидели, как скачать мод. И как а, взломать на деньги. То есть программы там вообще никакие не нужны. Просто не нужны. У меня камера уже чуть нагрелась. Чуть-чуть. Так что, ну, после конференции, конечно же. О, -а вам, так. Ну что же, ребяточки, с вами был я Макар. Всем огромное спасибо за просмотр. Да. С вами был я Макар и всем пока.